В данном уроке продолжаем знакомиться с календарными спредами мы уже в квике посмотрели в прошлом уроке и сейчас вот выведено три стакана я сделал специальный print screen чтобы посмотреть вообще как определяется что такое э, бит у фью, календарного спреда что такое офер. как мы говорили значит э, вот здесь пример у нас на сбербанке календарный спред между шестым и девятым месяцем то есть два соседних э, фьючеса. Один экспирируется в июне, другой экспирируется в сентябре, соответственно. И вот видите вот этот стакан. Здесь нам нужно необходимо понять, как же все-таки вот этот стакан появляется. То есть На самом деле, если вы покупаете календарный спред, у вас на самом деле вы не увидите, не увидите, что у вас позиция открыта по календарному фьючерсу. Нет, вы увидите, что у вас открыта позиция по дальнему и по ближнему контракту. То есть на самом деле, смотрите, покупка спреда, это значит, если вы покупаете спред, вот видите, да, вот здесь, соответственно, видите, слева стакан спреда, затем идет стакан ближнего фьючерса и идет стакан дальнего фьючерса. Если вы покупаете спред, то вы покупаете дальний фьючерс, то есть девятый месяц в данном случае, и продаете ближний. Если вы продаете спред, то вы продаете дальний и покупаете ближний. То есть фактически вот спред покупка и продажа связана с дальним фьючерсом. То есть покупая спред, покупаете дальний, чтобы проще было запомнить. Продаете спред, значит продаете дальний спред. Э, точнее продаете дальний фьючерс, ближний покупаете. Здесь есть такое понятие на бирже можете поподробнее почитать, есть такое понятие синтетический матчинг. Это сведение заявок из разных стаканов. То есть, вот есть стакан, кто хочет купить спред календарный. И не обязательно, что именно вот мы будем стоять в стакане и ждать, пока кто-то вот по рынку купит нас или продаст. То есть, я стою вот здесь в стакане, допустим. Вот моя заявка. Вот я поставил э, ну, 5 контрактов. Один контракт я соединил вот этих 5. Один мой контракт я хочу купить вот по этой цене э, то есть купить спред. Соответственно, смотрите, я хочу купить дальний и продать ближний. Если кто-то в момент по рынку продает дальний контракт и есть также предложение, наоборот, купить ближний, то, соответственно, заявка моя удовлетворится. Может удовлетвориться моя заявка именно по календарному спреду. И я получу, соответственно, я же хотел купить. То есть я куплю дальний. И продам ближний вот соответственно то что здесь вот написано вот я хочу купить начнет покупка дальнюю продажу ближнюю. у меня появится в какие две позиции вы можете здесь посмотреть вот посчитать почему здесь 332 вот бит 332 по календарному спреду смотрим дальний контракт стоит цена 13 335 и покупка 13003 как получается, офер 356. Это берем дальний 353 и минус 12 297. Здесь спред. Соответственно, ширина спреда на календарном фьючерсе вот в этом стакане, как бы таком синтетическом стакане, он равен сумме спредов ближнего и дальнего фьючерса. То есть вот вы это должны понимать, что как работает, откуда образуется спред, как работает вот данный инструмент. К примеру, откроем таблицу позиций по клиентским счетам и посмотрим. Вот по Сбербанку у нас сейчас идет торговля, и мы не видим здесь никакого календарного спреда. У нас вот сейчас позиция открыта. Мы купили два календарных спреда, и у нас получилось вот по дальнему фьючерсу текущий чистый позиции плюс 2, а по ближнему минус 2. То есть вот... Что такое покупка календарного спреда? Это покупка двух фьючерсов. Вот эту механику нужно понимать. Вот собственно и все, наверное, по торговле. Дальше в следующих уроках продолжим изучение.